Всем привет, вы на канале Саплей. Сегодня мы играем в соло, профи, карта Tanglewood, минимальный закуп, я не богач, но на стриме, на профи, я выиграл больше игр, чем на среднем, что странно. Может потому, что я более-менее сосредоточен на игре, на сложной сложности, но сейчас, наверное, мы сделаем небольшой челлендж И будем ловить каждого призрака на профи а, Поэтому поехали У нас Роналд Майерс а, Микрофон, распятие, сфотографировать Задания выполнимые, кроме сфотографировать Надеюсь, он будет активный и просто возьмет и покажет себя а, Берем стартовый закуп Закуп берем стартовый комплект погода у нас ясная я посмотрел где находится щиток щиток в подвале ой в подвале в гараже идем берем сразу ключик здравствуйте о кружка валяется mp5 отлично это было быстро Включаем свет Быстренько смотрим, куклы нету Сейчас мы кость глянем Костей нету Шкафчики заняты Шкафчики заняты Здесь у нас он буянит Но я думаю он где-то наверное здесь Давайте покинемся сюда Термометр и всю остальную штуку Ой Это была плохая идея конечно Идти без фонаря Бац, у меня рассудок. Нет, рассудок не упал. Так, сразу поставим MP5. Но... Пока сложно сказать, кто это. Поэтому мы идем искать мисс Ну, надеюсь, он в этой комнате, на кухне. Ну, точнее, не в этом, он, наверное, вот, вот здесь. Сейчас я пока просто... Пока просто скину все. И посмотрю температуру вот здесь. Нет, он здесь, в этой, на кухне. Нет? Ну, я думаю, нет, он здесь. Да, он здесь. Так, там сейчас книжку положим сюда. Посмотрим э, призрачный огонек. Ой, Ой, этот фонарь светит, конечно, но в принципе он не мешает. Ну, я не вижу призрачного огонька, поэтому поставим сюда. Так, заберем фонарик, заберем вот эту штуку, проверим температуру. Ем башка, у меня Ну что-то здесь кидает. Шумит по сутке. Так давайте попробуем с ним параться, по поговорить. Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты старый? Ты старый? Блин, ну здесь или где? Ты молодой ты молодой ты молодой ты молодой нет короче это похоже близнецы там 20 тут 5 а у близнецов нравится должна быть ты молодой ты молодой ты молодой ты старый дай нам знак Ладно, ой, чайник валяется на полу Еще раз глянем О, господи Хорош Это гонька точно нету а Давайте мы вот так камеру сюда поставим. Ой Вот так. Блокнот. Все-таки кинем сюда. Фонарик пока скинем. Так, о, у нас по проклятым предметом еще непонятно, что но попозже посмотрим. Но себе не показывает все швыряет. А, улику он не дал вторую. Поэтому мы смотрим. Так что по рассудку 80%, но, в принципе, мы еще живем. Итак. Может быть, он покажет себя, и мы его быстренько чепонкаем. Чпонкаем. Чпокнем. Mm. Так, давайте мы закроем двери все-таки. А, следы. Отлично. А, у нас отпечатки рук. Блин. Вот эта пачка мне, конечно, не нравится Призраков Особенно... Не, ну мюлинг бы меня уже Жрал бы Наверное а -а -а Так Минусовой точно нету Это не джин Это либо Горе. А чё я не фоткаю, кстати? так сколько пальцев закрой ты же не ушел отсюда В подвал не пошел Ладно, давайте подождем пока он там настроится. пойдем посмотрим доску доски нету кость кость кость кость кость я тоже не вижу свет мы не будете исключать чтобы не выбило щитки это у нас либо шкатулка, либо карты Таро. У меня, кстати, карты Таро в коллекции нету. Нет, это не карты Таро. Кость. Это не кости? Нет. А, кости нету. Сейчас, пока там активничает, мы поищем кость. Так, тут ничего нету. Есть, есть, есть. Ну я же обосрался. Просто жесть как сильно. Ну, сфоткал же. Е есть. Ебой. А чё он так перемещается ко мне? Это вообще нормально? О, здесь есть нычка. Отлично. Так, у нас что, шкатулка что ли? Шкатулка, да. О -о Кости я не вижу. А, ну, еще в туалете, может быть, кстати. Здесь не посмотрел. Нету кости. Так, ладно, был, была гастуха такая нормальная. Возможно, у меня расстук немножко просел. И, кстати, я... М да, очень страшно. Пока что нам охота не нужна. Поэтому мы просто берем и... Идем дальше собирать фотографии, снимки и так далее. Самое главное, мы сфоткали призрака. Для меня это самое сложное задание всегда было. Смотрим дальше, что он трогает. Какой... Молодец. трогает, помогает нам вывести идеальное расследование. Так, мы сейчас возьмем, наверное, все-таки крест один и фотик. Ну, крест принести, потому что, она с помощью распятия остановить охоту. А кто это? Вообще непонятно. Крест на тебе на стол. Ой, где где, где? Ну давай еще тогда Он же не ушел А он ушел А куда ушел хм. Ты куда ушел Но он не выключает свет. Это может быть даже... А, нет, джинжи не может быть. Она же минусовая. Только не говори, что в подвал пошел. Пожалуйста, не надо в подвал. Это мое самое нелюбимое место для поимки. А где кость? Блин, ну нет, наверное, он не поменял комнату. Ну тут самое низкая 10. В любом случае у нас всего две улики. Так, гипотика. А. Эти руки я фоткал уже вроде. Где наша кость? Бежишь на этом. Так, ну вот здесь прям где-то взаимодействует. Пусть она здесь лежит. А, мы, наверное... Что мы, наверное? Я даже не знаю, что мы можем. А радиоприемник может быть? Радиоприемник точно. Огонек. Огонек еще раз рассмотреть, Попробовать. Ну нет огонька нету это не абаки мне кажется лазерный проектор так ладно мы в темноте уже достаточно долгое время просидели блин ну мне кажется проектор был нет все он ушел он ушел отсюда куда ушел ну нет нет нет ну а мне в принципе надо всего лишь ты решил то кардинально уйти да, давай еще в подвал скажи. Я пошел в подвал, да? Ладно, давайте включим свет. Ага. Так, где фотик мой? Ммм. Угу. Нет, стоп. Блять. Я не понимаю. Но он здесь? Кости не могу найти, кстати, не знаю Это очень странно Так, ладно э -э, Давайте мы сходим все-таки за Направленным микрофоном Послушаем, о чем он говорит Ну это не мюлен, комбо меня съел бы уже Минусовой тоже нету либо лазерный... Ну, это горю... А, бля! С... Горю же не появляется вживую. Он только появляется через камеру. В курсе, да? Об этой теме. Надо было, конечно, свет выключить. Далеко, наверное, стоит. Так ждем. Я отвлекся немножко. Так, ладно, давайте что, послушаем его. Ну, блин. Ну у меня вот два, либо лазит. Так, стоп, подождите по таблеткам. Я даже не просаживаюсь. Сто процентов не мюльник, бы меня уже бы захерачил, горю. А кто боится огня, горю, да? То есть я могу зажечь свечку Ой, я один слот не взял, ну ладно То хрен его за. хрен засечешь. Так, если это горем, пожалуйста. Прибегись. Короче, на самом деле, возможно, он поменял еще и комнату. Как, как же я долго все это делаю? Где мой термометр? А вот он. Огонь лежит. Оба-на. <звук> <звук> <звук> а ты что это задумал тут? Ой, спасибо. Большое <звук> спасибо. Угу. Фоткали. Выключил такой свет, дыхнул и такой, ну ладно, чтоб тебе не было сильно страшно Дай нам знак Дай нам знак Можешь попробовать его стриггерить на свечу. Типа, если свеча потухнет, то он сразу начнет охоту. Он вообще не хочет мне ничего давать. Как тебе засечь-то? А, все засек. Все, это такое задание странное. Так, ладно. А, мы делаем проверку на горе. Нет, мы не делаем проверку на горе. Мы сейчас вырубим свет. Буквально минутку посмотрим. Все, все, я все уже сфоткал, все, что нужно. Кроме кости, я кость не знаю, где не могу кость найти. Сейчас посмотрим, если это Горю, он э, появится на камере. Если это кто-то другой. Ну, там не было шести пальцев нигде, да? Не хочет давать на третью улику, вообще никак. Так, рассудок у меня маленький. Угу. Блин, я не знаю, ну нет. Возможно, это и не горю. Это нужно прям проверять еще раз. А чё света нигде нету? Ты чё вырубил везде свет? Лаз, молодец. Давайте еще раз посмотрим призрачный огонек. Здравствуйте. Всё, прикиньте, смотрю, у меня блокнот расписаны. Не, ну я, я, нет, блокнот не расписан. Так, давайте в руках держать все-таки благовошку. Еще раз давайте. Уберем все. Эти два точно есть. Мюлинг, Абак и Горю. А, не сфоткал призрака, да? А, шесть пальцев я не видел, но он может не даст ту обилку. Минусовой сто процентов нету. горю на камерах нельзя видеть. А здесь картошка осталась? О, блять. Он на картошку лежит. Я напугался. Может быть он? Я такой хернёй занимаюсь. Просто я вот переставляю от угла в угол так. Да ну это хрень, это полная хрень Давайте ладно, короче а, Делаем, я не знаю, как я это сделаю Но мы зажгем сейчас свечку Поставим ему Насколько я знаю, если свеча тухнет То Горю сразу начинает охоту Спустя там какое-то прям Маленькое время Поэтому Идея, я считаю, отличная Шкафчик у нас здесь за... А, тут вот занят. Здесь. Здесь свободно. Отлично. Ну, смотрим на свечку. Если сейчас свеча гаснет, и он начинает сразу же охоту... Изгорает, точнее нет, он охоту не начнет, там у меня кресло лежит. Но свеча гаснет и он начинает. Ага. Э... -а -а. Свеча погасла. Первый раз такую проверку делаю. Если это вообще проверка? Ну нет, ничего не произошло. вообще не понимаю. Может быть реально, блядь, тут вот эта комната не та. <звы> да, да, да. <звы> ну, <звы> я не знаю. Что, шкатулку заведем? А как мы горю определим по шкатулке? Просто шкатулку заведем, чтобы рассудок просадить. Может быть. Так. У меня же есть фонарик. Да, я так и знал. И сейчас с он начнет. <звучит> Блять. <звучит> <палкивает> Что? Ах, крест сгорел. Все. Все. Короче, я не могу представить, кто это. Мы же возвращаемся в машину. Смотрим еще раз. Э -э, немножко вот сюда. И если я там кого-то вижу, то я ставлю... Горю. Ну а кто это еще может быть? Ну типа... Радиоприемник не может. Отпечатки точно. МП 5 точно. Либо призрачный, либо... Mm. Бюрлинг бы меня бы уже съел. Или он наоборот говорит? Точнее... Короче, это сложно. Ну, на самом деле, я не знаю. Если у вас есть прям прямые подоз... подозрения, кто это был, напишите... Комментарии uh, Я считаю, что это все-таки горе. Может быть, я камеру неудачно разместил Может быть, что Но Насчет Абаки Точно нет Вот ну, мюлинга и лазерный проектор Прикиньте, у меня Там 6 пальцев было Ладно, все Я думаю, можно ехать Это будет у нас горе потому что я считаю, что это не абак, тем более не мюлинг. Но зная игру Фосмофобию, мы сейчас узнаем, что это какой-нибудь.. Не знаю даже кто. Джин. Гор. Отлично. Это была хорошая охота. Жалко, последняя фотка у меня не сфоткался призрак. Ну, я про то и говорю, что моя способность фотографирования.. Очень слаба. Спасибо за просмотр. Спасибо за то, что провели 30 минут времени со мной. Это очень долгая катка. Если вы досмотрели до конца, поставьте лайк. Я буду очень рад, благодарен. Если подпишетесь, я вообще вас расцелую. Так что, всем спасибо, всем пока. Хороших вам времен суток и годов.